Здравствуйте, уважаемые друзья, сегодня речь пойдет о изгороде кизильника блестящего и обязательно досмотрите видео до конца, я отвечу на некоторые вопросы, на один вернее вопрос, который задавал подписчик, спасибо итак уважаемые друзья кизильник блестящий, Изгород из него, опять невысокий такой живой заборчик сейчас будем его стричь вот здесь как бы в... кизильник вообще очень декоративный кустарник кизильник блестящий именно он настолько декоративный что он листву держит почти как самшит но он не круглый год конечно же держит но почти всю зиму наверное, скорее всего стояла у нас изгородь это с листвой то есть до нового года точно лист когда дождь идет очень красивый зеленый и довольно таки прекрасно смотрится и, говорит, опять же на разделение участка его опять же на вокруг дома можно вокруг оградки живую сделать здесь их в районе 9 штук мне дал один человек я приезжал просто к нему коллега так скажем ну мы обменивались кое-каким опытом он, он просто рос у него вдоль дорожек по одному вообще разбросан был, то есть он брал семена и разбрасывал его. А он, когда ему вдумалось, сходил, он мне поудергивал что здесь, и я посадил его. Посадил, они доросли где-то до полметра, я потом обрезал, он остался одними палками, и довольно-таки потом нарос, и пошел-пошел, я дождался определенного состояния, и, то есть, я его начал обрезать уже, ну за год я обрезаю его три раза за лето, но в данный момент вот, сейчас вот, просто времени не было им заняться. Сейчас вот смотрим, и вот если можно видеть, тут ягоды вот на нем. Ягоды, я их собираю, когда они красные становятся. Вкус у них безвкусный, и это. Ну, То есть несъедобная ягода Ну съедобная, но бестолковая Может быть даже какие-то есть Но я не знаю, не читал про него А вот ягоды я собираю И в землю Сходит он через два года Что удивительно Осенью я сажаю Ягоды почищу Засеиваю их на, на определенный участок И он сходит только На следующий год он сидит тихо И потом он начинает сходить ну, высоту вы можете выбрать, например, чуть-чуть ну, выше. Но ну, я вот определенная высота у меня здесь есть. Сейчас будем стричь, вы это все увидите. Опять же, когда ягоды, вот сейчас они зеленые, они становятся красными. И очень-очень прекрасно смотрится. Он очень прекрасно, ну, вид у него такой классный. На зеленый блестящий лист. И красные ягоды. Вообще супер смотрится. Изгородь прям шикарно из него. Выглядит очень классно. А сейчас пойдемте посмотрим мелкий кизельник, который я засъел позапрошлом году. В этом году, который я засеял он, естественно, не зашел, зашел один. Ну бывает такое, один сходит, тут тоже один стадил. Вот он засеян, его не так много, конечно. Ну тоже пойдет на изгородь, пойдет на распределение у нас там новый участок, где мы, скорее всего, будем с него делать довольно-таки хорошие изгороди. Ну я не знаю, на сколько метров это всего хватит. Ну я думаю, достаточно нам будет. Вообще он очень любит. Нет. Вообще он влагу любит, он быстрее растет, конечно, но если он без полива находится и ничего страшного он не пропадает он единственное, тля иногда поедает его тоже попадается вот видите листики но это проходит со временем вот например вот видно что когда сильная жара это бывает такое. Но вообще он довольно таки и морозовый сосед, но... при посадке у меня один пропал когда я привез его сюда это было лет 10 назад, И вот это изгороди уже лет 10. поэтому... А маленьким сколько? Маленьким у нас позапрошлого года посевы, то есть получается два года, ну нет, год они в этом году взошли. За год вот так вот, да? Да, за год они, они очень хорошо да, дают. Вы, например, берете вот один, один куст, да, растите его, такой, чтобы у него стволик был уже примерно диаметром около 3-2 сантиметров Потом грубо обрезаете его и ждете, что он нарастет Ну, это буквально изгородь, она получается через три года у вас уже довольно-таки хорошая изгородь А через 5 она у вас вообще шикарная будет И будет такая набитая хорошая изгородь, действительно Если вы хотите изгородить из кизильника ну в основном это берут но... низкая изгородь из него не получается очень плохая получается а вот более такого метр пятьдесят ну до двух можно ее вот спокойно да, двух, метр пятьдесят, ну метр семьдесят пять где-то так более нормальная изгородь ну что займемся стрижкой его, как всегда мы сначала по бокам все стригем, а потом Здесь все. Наш аппарат, по-моему, готов. изгородь из кизильника, ну здесь все надо кое-что подровнять, где-то что-то поскидывать, но ну, в основном она готова, вот она, ее можно сделать поменьше, это конечно я уже, она наросла, запустил маленький. но вообще довольно таки красивая изгородь получается, особенно говорю осенью, когда ягоды на ней становятся красными, очень красивые ну а теперь ответ на вопрос подписчика, а вопрос был такой, когда вы подстригаете свои растения, что хвойные, что листья, я вам скажу так, я подстригаю свои растения тогда, когда у меня есть время, то есть ну конечно же не зимой именно, а вот именно когда они растут. Кизильник я обычно подстригаю три раза в лето, это я второй раз постриг его, первый раз я постриг, в июне месяце надо было в конце июня постричь и в конце июля. Ну, сейчас до да, начала августа. Вот я одну стрижку пропустил, и поэтому он так нарос. Он быстро нарастает. И довольно быстро он растет. Ну, то есть и хвойный так также я постригаю. Я извиняюсь, вот. Я постригаю также и елку, я постригаю. Вот буквально две недели назад я постриг елку единственное я не снял потому что ну трудновато было снимать и обрезать вот. я постригаю две недели в жару ничего страшного для меня проблем нету и она довольно таки переносит конечно очень тяжеловато ей но я знаю она выдержит и я хочу вообще ствол оголить для того чтобы там под ней ходить ну дай бог подрастет а ту я тоже постригаю раза три-четыре вот это вот полузаботчик у меня было видео про то как я постригал тую восточную ту и западную в следующем видео я надеюсь мы пострижем тую западную колоновидную которую я держу постоянно в одном росте вот она вот такая вообще а у нас она будет примерно метр два если постригать ее три раза за лето то есть это довольно таки нормально и много времени это не занимает поверьте ну так мы постригли извери на вопрос мы ответили подписывайтесь на канал с вами был Евгений Филимонов и питомник хвойный дворик всего доброго удачи